Всем привет! Если вы являетесь владельцем SSD диска, то следить за его состоянием здоровья не только желательно, но и необходимо, ведь ресурсы твердотельного диска ограничены в сравнении с HDD, а опасность потери данных выше, хотя этот недостаток вполне компенсируется значительным количеством плюсов от использования SSD, обусловленных отличием их конструкции от стандартных жестких дисков. Итак, Давайте ознакомимся с несколькими бесплатными программами и проведем ряд тестов, чтобы подробнее узнать о состоянии здоровья и производительности нашего SSD диска. Шаг 1. Диагностика состояния здоровья SSD диска. Скачиваем и устанавливаем программу SSD Life Free, ссылка будет в описании. Данная программа обладает простым и понятным интерфейсом, что делает ее удобной и простой в использовании даже для самых неопытных пользователей. Программа также будет очень полезна, если вы покупаете SSD диск с рук и хотите знать сколько времени и насколько интенсивно он эксплуатировался. Запускаем программу. В открывшемся окне видим оценочные показатели здоровья. В моем случае это отлично. И ориентировочный срок службы SSD диска в текущем режиме использования. В моем случае это до июля 2026 года. Ниже мы видим сводную информацию. Модель SSD диска. Сколько пространства на диске занято? Сколько часов в общей сложности диск уже проработал? В моем случае чуть более четырех месяцев. Сколько раз был включен? В моем случае почти три сотни раз. Шкала здоровья, где указано количество прогнозируемых лет эксплуатации диска в таком режиме нагрузок. В самом низу видим сколько всего прочитано и записано на диск гигабайт данных за весь период эксплуатации. Шаг второй: Проверка скорости чтения записи SSD диска. Скорость чтения современного жесткого диска составляет около 60 мегабайт в секунду, при этом даже средний SSD диск способен выдать показатели в 4-5 раз выше. Проверим это. Скачиваем программу AS SSD Benchmark, ссылка будет в описании. Извлекаем программу из архива и запускаем. В открывшемся окне выбираем SSD диск для теста и оставляем галку только возле пункта S и Q. Чтобы запустить тест, нажимаем старт. Программа провела тесты и отобразила результат. Вы можете сравнить эти показатели с заявленными показателями на сайте производителя вашего твердотельного диска, чтобы узнать, соответствуют они им или нет. Эти показатели могут незначительно отличаться от заявленных, но большой разрыв в показателях может свидетельствовать о неисправности вашего SSD диска. Шаг 3. Тест на наличие ошибок в работе SSD диска. Скачиваем и устанавливаем программу Disk Up. Ссылка будет в описании. В открывшемся окне выбираем диск. Далее вкладку Disk Self Test. После в пункте Test Type выбираем Extended Test, чтобы провести более полный тест SSD диска и нажимаем кнопку Start. Готово. Видим сообщение, что тест пройден и ошибки в работе диска не обнаружены. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы ускорить выпуск новых руководств.